Всем привет! В этом выпуске моей новой рубрики Вас ждут недорогие и полезные товары на AliExpress, о которых э, вы, возможно, и не слышали и вообще даже не подозревали их существование. Если видео наберет 20 лайков, то я сделаю следующий выпуск. Все в ваших руках, ребята, ставьте лайкаши и ждите следующего выпуска. А теперь погнали! дорогой и полупрофессиональный микрофон. Хотите создавать качественный контент для YouTube, а начать стримить на Twitch, участвовать в каких-то подкастах? Я хочу, шут. Тогда на AliExpress для вас найдется хороший вариант за копейки. Модель SUHOA SF3600 я... представляет собой микрофон с неплохими характеристиками. Цена до недорогого микрофона 490 рублей. Оцифровщик а аудиокассет. Владельцы обширной коллекции аудиокассет наверняка знают то чувство, когда этот старый хлам занимает очень много места в доме, но выкидывать его не хочется из-за воспоминаний и редких записей. Да и зачастую даже послушать эти кассеты нельзя, так как нету данного устройства. Сташ. ничего что-то не поделаешь, которое бы можно было воспроизвести. В таком случае можно купить недорогой от кассет, который поддерживается операционными системами Windows и Macintosh. Достаточно установить драйвера и подключить гаджет к компьютеру. Цена такого девайса 1500 рублей. Переходник 3,5 мм на 4 порта. Этот переходник позволит подключить 4 пары наушников к одному Компьютеру или телефону, подойдет для тех, кто слушает музыку не один, а в компании друзей. Цена переходника 68 рублей. Приставка Xiaomi. Одна из лучших моделей Xiaomi Mi Box под управлением операционной системы Android 6. OTV. Это устройство обладает мощными характеристиками, которые хватит для игр и тяжелых видеофайлов. Цена такой приставочки стоит составляет 4500 рублей рублей. LED фонарик. Этот светодиодный фонарик станет надежным спутником для людей, которые поздно возвращаются домой, либо часто бывают в темных помещениях. У фонарика есть несколько режимов освещения с разной дальностью луча. Кроме того, устройство не страшна вода <связано> от попадания жидкости, питается от батарейки, которую можно перезаряжать. Цена фонарика 338 рублей. Рюкзак с USB разъемом для зарядки. Те, кто целый день на ногах, зачастую, Таскают с собой портативные аккумуляторы для подзарядки своих гаджетов. Специально для них сходу на этот рюкзак с отдельным USB разъемом, которому на одной стороне можно подключить павербанк, а на другой смартфон. Сам рюкзак очень вместительный, отлично подойдет для студента или школьника. Цена рюкзака 1500 рублей. Ручка с исчезающими чернилами. Хотите почувствовать себя шпионом или просто удивить друзей? Да нет, конечно. На Али для вас найдется шариковая ручка с исчезающими чернилами. Только написанная этой ручкой исчезает не сразу, а через час. Что довольно забавно. Цена ручки 33 рубля. Гибкий вал для шуруповерта. Отличная находка для настоящих мужчин, в руках которых часто появляется шуруповерт. Гибкий вал поможет закрутить или открутить шуруп или болт. В труднодоступных местах цена такого гибкого вала 100 рублей угловой usb кабель такой кабель позволит удобно пользоваться смартфоном во время зарядки если порт usb находится у него в нижней части корпуса обычно из за стандартных кабелей вложения коннектора телефон практически невозможно использовать в горизонтальном положении цена такого спасительного кабеля 120 рублей Дополнительная система охлаждения для ноутбука Недорогие ноутбуки зачастую имеют проблемы с охлаждением Улучшить вентиляцию внутри корпуса ноутбука Поможет дополнительная система охлаждения Это небольшая коробка с вентилятором Который засасывает воздух из ноутбука Цена такой системы составит 420 рублей А на этом у меня все Надеюсь видео вам понравилось А также моя новая рубрика если да, то поставь лайк, ведь для того, чтобы вышел следующий выпуск под этим видео должно набраться 20 лайков. Запомнил? 20 лайков, и мы снова окажемся здесь, в этой рубрике, на канале NZ Edition TV. Всем пока и всем удачных покупок.